А? Почему шкатулка открыта? Это... Ну, привет, хранитель. Тики, давай! елки палки что это такое? Это Катар из будущего. Кто? Катар? Что за название тупое? У меня покруче твоего. Что делать, что делать, что делать? упустим то что мою личность узнали Чармс! я да не один в смысле не один будущего если тебе есть я возле голубого дома я возле голубого дома я успел захватить из будущего некоторые талисманы. Я за городом встретимся возле радуги. Я думаю, они нас там не услышат. Хотя у них все талисманы, И, включая у него видимо, еще был камень Барк. эволюции. Барк, теперь твоя сила моя. Что? Елки-палки. успел не буду даваться подробности. чем больше, чем меньше я знаю о будущем, чем, чем лучше для меня. Так, быстрее, кролик! Я тут. Иди сюда. М да не ты, кролик, тупоголовый. Тут я. Барк, теперь твоя сила моя. елки палки Интересно, как он получит сделать из этого... Я применил талисман удачи. Роар, теперь твоя сила моя. Какой Роар? Нет, сила столкновения. Недавно хранитель, я уже потерял все мне чудес. Классно. Хотя у меня есть один талисман, о котором никто не знает. Лак, тики, перевоплощение. Так, перевоплощение. Лак, когти. <mister tumorsule> да, если что, тут праздник из будущего-настоящего. Я захватила ah талисман супер из будущего. Да, <because> mm -hmm. у меня настоящего. Катак... Так. Зиги, теперь твоя сила моя. Так, когти. Катаклизм. Привет. Быстрее бежим. Бежим. От меня не сможете убежать. Есть одна вещь. Быстрей! Дай ты мне хоть какой-нибудь талисман. Какой? Любой. двори. Да, какой-то. Тигр. Нет, Тигр. О, скидывай все. На этот раз мне пригодится абсолютно любая помощь. Барк, теперь твоя сила моя. А. Этот, этот, этот есть. а Это... Стой, мне нужен камень кролика. Камень кролика, срочно. Нет. Так. Плаг, Срочно, кролик. Мне нужно, чтобы ты отвлек его. Отвлекаю. Флак, Плаг, моя. деактивация. Трансформация, Барк. Хранитель, Барк. Да ты что, ты ко мне домой пришел. А, Барк. Так, апорт. Теперь Барх, теперь твоя сила моя. Так. Он выкрыл все мои талисманы. Это очень грядет катастрофе. А -а -а -а? Я Дчонки? тут совсем... Перевернись! Sí. Монарх! Еще один! Да, я же <свык> yeah, Я тут-то, возле тебя. Нет. Хорошо, не задамся. Монарх. Берем возвращайся Барк. Бесполезный, Барк раз, на охоту. Тебя камаз, тебя О, давай талисман... Дай мне талисман собак. Дай мне талисман. Я тебе все Нет, мне нужен еще один а, талисман. кролика. Теперь Иди сюда, быстрее ко мне, Ты, бездарь! Райт или как тебя там зовут? Вообще не знаю. Издеваетесь! <смех> да ты! Кролик, который добрый! Талисман! Где? Свой отдай талисман! Талисман кролика! Нет, давай! Быстрее! Нет. Нет. А -а -а, Нет. да ты издеваешься! <смех> да еще переносит не к тому, кому надо! <смех> Да хватит! Издевайтесь! Иди сюда! Я сзади! Пусти! Давай, Камень Кролика! Держи, кота! Барк! Барк! Против охоты! Барк, теперь твоя сила моя! Барк! На охоту! Мы изменили немного костюмчик! Барк! Флав! Комбинация! И теперь я Кенни Ганнер. Кенни... Кенни Герл! Нет, Ли хотя я не Герл, я... Я Мэн. Кенни Мэн! Кенни Мэн! Зиги, теперь твоя сила моя! Сублимация! Hmm. Зиги? Смотри, что у меня есть. Это разве не Телесмонта, твоя Ее откуда? Это сила козы. Хотя это очень удобно. Но если я. Я стеру себе потом. Нора! Нара! Нара! Ух. И я достал эти очень полезные штучки. Просто потом мне нужно будет стереть память. Ну что ж. Нара! Ой, так, точнее. А что, если попробовать объединить сразу несколько талисманов? У него поехала крыша. Так. С -с -с -с Сопротивление. То есть стоп, стомп твоя сила теперь моя. теперь твоя сила моя. Не надо. Рор, теперь твоя сила принадлежит мне. Руар, сила принадлежит нет, нет, нет. мне. Ты собрался <связывая> меня поглощать, жить кабель такой. Такая Если же... Ты ты... Думаешь, чтобы... Чтобы от них украли... Стоп, твоя сила принадлежит мне. Мега, взрыв. К вами очень сильно страдают от этого. Эм, ладно. Если ты хочешь, чтобы я взорвал этот чудненький домик, давай продолжай бить. Попробуй. Зиги. Твоя... Ну, ты знаешь мою силу. Зиги, твоя сила теперь моя. Столкновение. Его только начали строить. Ничего, Пак, Я сейчас... Мы сейчас сражаемся не злодеем. Ай! Могу проломить под ним Я, про... Я потерял свой мячик. Нашел. Подай ну, мяч. No, мяч. Сублимация. Я тебе сейчас покажу. Нара! Yeah! Я уронил камень кролика, и мне это не нравится. В коллекцию. В коллекцию? Я до сих пор нахожусь в комбинации. Я сейчас просто могу пойти отмотать время и все. Ну, Нара! Есть! Так, Нет. Бар, Флав, разъединитесь. Какая... ...использовать на максимум. Что ты хочешь от этого балбеса? Поперёв, Пер обращайся, Полин, Полин. прячься. Дракон ветра! Трансформация. Сыли. Нет! Соединитесь! <соспит> Издеваетесь. Так, за монархом mon болит. мега да, Руар, поделись своей силой. Кажется, автобусов уже нету. Господи, бразник бесполезный, честное слово. Я отправлюсь еще в Наруид, достану больше талисманов. Я не смог достать больше талисманов, но... Полен. Нора! Размер. Есть еще вариант. Барок из будущего, поделись своей силой. Барок из будущего. Иди ко мне, быстрее, срочно за мной! Лонг, теперь твоя сила моя. Ветреный дракон. Быстрее! Лови! Да сзади, я тупой! Держи! Ты <плёк> да держи, ты! Держи! Стоп, твоя сила принадлежит мне! Я тебе дал кольцо, чтобы ты мог перемещаться О, спасибо за колечко Теперь, теперь у меня два колечка, с которых я смогу забрать Столкновение. Разлом Теперь могу перед, нормально спрятаться Берг, вперёд оснащаюсь Стряж... Я не могу Ведь Настолько Давай Мне нужен подходящий супершанс. Ах, супершан, супершанс. Не выпал меч. Но ведь меч не всегда означает только одно. Атаковать. Можно и убежать. Кролик с, банникс, кролик с Банникс из будущего. Да, что? У меня появился план. Но для этого ты мне понадобишься. Используй талисман собаки, чтобы переместиться ко мне. Куда? Это что? Это... Иллюзия! Давай, быстрее! я. Наш... Так, привет. Для этого мне нужно перевоплощаться. Перевоплощаюсь. Держи. Это талисман Леди Баг. У меня будет временная... Ты сейчас отправишься со мной путешествовать. Барк на охоту. Барк Флав. Слияние. Нара! Мы переместились сюда, куда мне и надо. По моим расчетам, здесь лежит этот талисман, откуда забрал его э, катарх. Только бутихий. тихий. Один маленький, не... не трогай. Вот и он. Талисман кролика, который забрал катарх. Знаешь, на что я намекаю? Забрать его первыми? Нет. Теперь, теперь возвращаемся обратно в город. Нора! Ух, вовремя я тебя переместил. Так, теперь смотри. Теперь между нашими талисманами возникла магическая связь. И когда мне понадобится, я смогу его переместить к себе. Талисман кролика, который... Ёлки-палки. Трансформируйся быстрее. Я должен быть собака. Я не могу перезарядить Камень Чудес. елки палка сколько кошек. Кот-хикатарх явно на, на них помешан. Это даже не совсем мирас. Это, я бы сказал, солнце монстры. Ладно, Катарх. А как ты... Катарх. А как ты отлично такое? Апорт. <си> как тебе такое, а, Катарх? Апорт. Что? Что? Как? Когда? <си> у него была связь. Теперь... Как я не додумался, у него была связь. Лонг, теперь твоя сила моя. Апорт, а пор... а Он ушел. Нет, нет, нет, нет. Теперь между... Это катастрофа, мистер Мкбак. Не знаю, как тебе зовут эта катастрофа. Теперь у Катарха и Талисмана Кролика магическая связь. Пока он не перевоплотится. Он не перевоплотится, ведь Талисмана Кролика это... Кольцо. М -м -м -м. У тебя нет идеи, как можно вернуть... Собаки? нет я не могу он ушел и ушел и видимо открыл но если я не могу еще от открыть еще одну ну еще раз говорю о порт это не работает значит скорее всего он отправился в другое время М у нас же есть твой -кролика. я не знаю в какое время он отправился и в любой момент он все равно если я заберу даже камень Ты чудес нет Предлагаю разделить. От... Перевоплощайся. Хорошо. Флав, разделитесь. Флав, я от тебя отрекаюсь. Может вернуть тогда уже хотя бы талисманы в то время? Сенсы монстры! Может... Он вернулся. Дикий, давай! Орико! Сила! Я выбираю силу, чтобы быть мега-сильным. Кошка, получай нагла. Кролик, уходим. Куда? Уходим. Тут неподалеку. Просто прячься. Я... И уходи в свое время. Я... Придумай что-то сам. Кольца и талисманы я пока оставлю у себя. Забери только... Оставь только кольца мне, пожалуйста. Если остальные талисманы, забери. Спасибо. Отзывай. Я потерял все ко мне чудес. Я самый бесполезный хранитель. Кролик, да. ты пукаешь так. Подарочек? Новый подарочек. Что это такое? Шкатулка? Ну мне талисманов нет. Ты серьезно мне решил напомнить про это? Сиги, превоплощаюсь. Хотя, кольца я верну после закончания миссии. Спасибо. А новая школа. Я тебе же уже отдал. Да, я всё. Давай, пока. Тики. Мы остались. Нас осталось не так много. Но ведь кольца я не смогу уже использовать, если банникс все время питала меня. Если банникс перевоплощается, я не смогу использовать это все. Буд будем прятаться, Тики, с тобой. Будем прятаться.